Карта урожайности или информация от мониторинга урожайности. Давайте поговорим на эту тему. Итак, карта урожайности подразумевает контур, в котором размещена будет информация по урожайности. И, собственно, карта урожайности состоит из... Информации по контуру и самого контура. Контур представлен пакетом из трех файлов. Это shape-формат, индекс шейпа и dbf-файл. Все три файла представляют собой пакет по контуру H08 Собственно этот контур и содержит информацию по э, мониторингу урожайности. Сама карта урожайности представлена четырьмя файлами. Опять же shape, индекс shape dbf файл, содержащий э, контуры и индекс, индексы плодородия э, по соответствующим контурам. Файл prg не используется для импорта информации по карте урожайности в агроконтроль. Итак, контур с его границами. И пакетом из трех файлов. И пакет по урожайности. Контур мы загружаем в панели участки. Выбирая вариант мастера загрузки из файла. Как видим здесь несколько поддерживаемых форматов среди которых есть shape. Приводим мастер импорта в соответствующую папку. Выбираем по порядку файлы. А порядок такой, что первый файл shape. Дальше идет индекс. SHX. И с последним загружается таблица DBF. После того, как я нажимаю на кнопку загрузки, как видим, загружается участок с именем плод. Это имя мы можем изменить на любое. Ну, скажем, вот у меня этот участок уже назван поле урожайное. Вот. Дадим любое имя. Вот. Любое имя участка. Если я нажму на кнопку сохранить, то с такими параметрами участок у меня сохранится в агроконтроле. Так как он у меня уже импортирован, я не буду э, пользоваться кнопкой ⁇ Сохранить ⁇ Вот, такой участок у нас уже есть. Давайте мы попробуем загрузить информацию по урожайности на имеющийся контур. Для этого надо перейти в панель обработки и э, через мастер создания обработки Получить информацию по урожайности. Задается участок, на котором будет произведена обработка. Или при, на который будет принята информация по э, карте урожайности. Условно задается э, тип обработки. У меня здесь есть вариант «Монитор урожайности». И э, тоже, условно, нужно выбрать э, группу сельхозтехники и устройство, через которое эта обработка попадет э, у нас в агроконтроль. Ну и орудие. Вот. Теперь мы... Э, можно дать описание. Можно принять некоторое описание, которое конкретизирует вид обработки. И далее мы указываем в системе, где же находятся файлы из пакета по урожайности. Как я сказал, это вот следующие файлы. Мы загружаем их в последовательности Shape. Индекс шейпа и файл DBF, содержащий информацию по урожайности. Остается нажать кнопку «Загрузить» и «Информация по урожайности» Вот в таком виде. Может быть сохранена в системе. Через кнопку сохранить. Вот э, у нее сейчас пока что такой бледный вид. С, с такими салатовыми оттенками. И выделенными контурами. Вот эти контуры есть. Контуры объединяющие точки по некоторому индексу урожайности. Вследствие того, что у меня эта работа уже была проделана, кнопку сохранить я не нажимаю. Так как у меня уже есть соответствующая информация по карте урожайности этого участка. Я вам сейчас ее представлю. После того, как информация по карте урожайности загружена, мы можем вызвать соответствующую обработку уже из самой системы, из базы данных. Что мы сейчас и сделаем. Вот мы задали критерии, соответствующие э, обработке, которую мы э, назвали картой урожайности. И мы просим систему отобразить нам эту информацию. Мы э, видим опять же в бледных тонах карту урожайности малоинформативную тем не менее при наведении курсора мыши на области внутренних контуров внутренних мы во всплывающем окне видим номер контура или индекс контура и индекс плодородия по соответствующему контуру этот контур объединяет точки на участке с однородным э, или идентичным индексом плодородия. Для того, чтобы визуально отображение карты урожайности было более ярким и информативным, существует такой инструмент, как схема отрисовки. Заметим, что сейчас в данном случае... Э, Карта урожайности отрисовывается по типу обработки. А так как тип обработки выбран в салатовых тонах, то мы видим соответствующее отображение на карта подложки. Итак, схемы отрисовки. Когда в систему загружена информация э, пакета по урожайности, DBF файл содержит все необходимые данные для э, отображения множественной информации. Вот э, В качестве параметра здесь указывается колонка или поле DBF файла, по которому будет произведена цветовая заливка. Или информативность карты урожайности определяется некоторым полем. Вот В данном случае надо выбрать поле, которое содержит индекс плодородия. Это поле называется Yield Count. В каждом конкретном случае это название может быть произвольным. Выбрали поле, выставили прозрачность, прозрачность заливки, прозрачность границы, ширину границы указали в один пиксель и выбираем палитру HCV. Заходим в панель, в панель классификации, деление устанавливаем на значение 5. Метод классификации данных выбираем равные интервалы. И в диапазон вносим минимальные и максимальные величины в качестве границы отображения. Эти цифры уже заложены в DBA файлы, файле и система их определяет автоматически. Так как схема у меня уже создана, я нажимаю кнопку отменить, а если бы она не была создана, то я бы дал ей некоторое имя, в данном случае она названа мониторинг урожайности. И нажал на кнопку создать, а затем ОК. В данном случае я вам показал, как это делается, и нажимаю на кнопку «Отмена». Теперь из выпадающего списка, если я выбираю настроенную схему отрисовки, картина радикально изменяется. То есть, согласно информации из dbf файла, контуры, Принимают э, заливку, соответствующую индексу плодородия. И при наведении курсора мыши в точке на поле, мы во всплывающем окне видим всю эту информацию. Вот в данном случае я навел курсор мыши в контур э, с номером 18. Индекс плодородия, по которому составляет 3.1771. А в этом случае это контур номер 1. И индекс плодородия составляет тысячных единицы. Таким образом, карта урожайности импортируется от э, монитора урожайности в систему Агроконтроль.